Молодцы, друзья мои, теперь я точно знаю, что так могу вас называть. Ведь дружное заклинание мы с вами сотворили, все вместе. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом, пусть он подарит вам только самые счастливые минуты. А главное, помните, что в уходящем году надо оставить все беды, невзгоды и темные мысли и встречать Новый Год с чистым сердцем и открытой душой. Внученька, вот смотрю я на ребят и вижу, что многие из них уже встали, но еще не проснулись. Да и не только юные. Вот мамы стоят с закрытыми глазами. Поднять поднялись, а проснуться забыли. А знаете почему? Потому что вы забыли самое главное Сделать утреннюю зарядку Кто сегодня утреннюю зарядку делал? Ой, ой, совсем почти никто Друзья мои, давайте вместе со мной Сделаем простые упражнения Подержи, внученька Вот такое упражнение, знаете? Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре все знают это упражнение. Ну-ка, папы, мамы, помогайте вместе с нами. И... А, два, три, четыре. Раз, два, три, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Ну-ка, давайте вот так. Кто сможет? Кто сможет вместе со мной? Так, проверяю, внученька, смотри внимательно. Готовы? Да. Давайте, да. смотрим. Раз. Нет, вторая, вторая. Два. Три. Четыре. А это угол, да. Пять, вперед. Шесть, вверх. Семь. 8, 9, 10. Молодцы, ребята! Я думаю, что теперь у вас будет крепкое здоровье и отлично в трене, Правда? Да. Не забывайте каждое утро делать утреннюю зарядку. Дедушка Мороз. Я вас очень прошу. Я с детства мечтал с вами увидеться. Да. Ну, ты вот уже старым стал. Но Кто еще не старый, ну, не надо наговаривать. Пожилой. Но ну, вот это другое дело. Дедушка Мороз, я вас прошу открыть лыжню юных наших лыжников. А как где она? А И... вот здесь вот. Разрешите, мои хорошие, там заниматься. Да. посмотреть. Ага.